Сегодня, 20 ноября, в соответствии с трехсторонним мирным соглашением, Агдамский район, оккупированный Арменией в июле 1993 года, вернулся к истинным хозяевам. Сегодня населенные пункты района, это в основном, поросшие травой руины, напоминающие Хиросиму. А ведь когда-то здесь бурлила жизнь. Согласно последней советской переписи населения, за пару лет до оккупации здесь проживало более 130 тысяч человек. То есть больше, чем армян в Нагорном Карабахе. Район был промышленным центром региона с развитым сельским хозяйством. Здесь действовали предприятия тяжелой, легкой и пищевой промышленности. В зоне оккупации остались десятки заводов, цехов, комбинатов, два железнодорожных вокзала, аэропорт учебные заведения, объекты культуры, школы, больницы и так далее. Окупанты практически сравняли административный центр района с землей, чтобы азербайджанцам было некуда возвращаться. Наступление на Агдам продолжалось целый месяц, за это время город нещадно бомбили. После оккупации, этот крупный, богатый, густонаселенный когда-то город, армяне растащили на стройматериалы, переименовали и превратили в квартал города Аскеран. Теперь Агдам вернулся домой, и ему предстоит долгий период реабилитации. Оккупантами разрушено все, что можно было разрушить, уничтожена вся инфраструктура района, имевшаяся на его территории памятники истории, культуры и архитектуры. Например, в Агдаме находился музей хлеба, бывший вторым подобным музеем в мире. Он был разгромлен прямым попаданием армянской ракеты, уничтожены сотни уникальных экспонатов. Один из памятников архитектуры, подвергшихся армянскому вандализму, это Акдамская мечеть. Святыня была серьезно повреждена оккупантами и превращена в загон для скота, о чем свидетельствуют многочисленные фотографии, сделанные зарубежными журналистами. По предварительным подсчетам, в результате оккупации району был причинен ущерб в размере 6,5 миллиардов долларов. К этому показателю вскоре прибавится дополнительный счет, так, как покидая район, армяне продолжают свою разрушительную деятельность, поджигая жилые строения, объекты и лесные массивы. Мы все отстроим, посадим новые деревья и сотрем следы варваров с азербайджанской земли. Агдам станет еще краше и вернет себе прежний статус локомотива Карабаха. Об этом сказал в своей статье Дей Ас Зульфугар Ибрагимов.